Здравствуйте! Сегодня мы проводим испытание нашей новой колонны на 4 дюйма. Данная колонна у нас увеличилась очень сильно в высоту, и высота насадочной части у нас составляет 3 метра. Общая высота колонны здесь получается 3,600. Мощность при этом, на которой у нас идет нагревание, это 11 киловатт. Колонна у нас работает стабильно, температура в колонне у нас не растет, и спиртуозность у нас, плавает спиртометр в районе где-то... 97, 97 с половиной градусов сейчас мы будем еще раз замерять сколько у нас будут показания по скорости также помимо скорости мы замеряем еще и спиртуозность и температуру при котором мы получаем данный продукт помимо того что мы отбираем тело отбираем спирт мы также отбираем еще и головные фракции головные фракции у нас отбираются одновременно вместе с отбором с верхней трубкой и давайте посмотрим Сейчас я сниму трубочку отсюда и вы увидите с какой скоростью они отбираются. То есть вот такой вот капельный режим идет на протяжении всего перегона. Это у нас отбирается именно головные фракции. Запах у них очень характерный. Котел сам стандартной комплектации, но автоматика идет максимальная комплектация. Здесь в нем присутствуют как уровни воды. Так и такая функция, как идет подача воды в колонну ретификации автоматически. То есть, по мере нагревания продукта у нас одновременно и подается вода в рекреационную колонну. Также можно сделать, чтобы включался насос. Здесь он сделан пока отдельно, потому что мы не знаем, где будет установлена данная система. И чтобы нам провода не отрезать, не наращивать, пока он у нас подключается отдельно от розетки. Еще раз посмотрите на саму колонну. Таким образом, она у нас собрана и работает. До охладителя здесь у нас установлен достаточно мощный, здесь трубка скрученная спираль. Трубка составляет где-то в районе двух с половиной метров. Датчик температуры у нас установлен внизу колонны, вот она находится. Температура берется не с верхней части, а снизу колонны. Дальше хочу отметить, что все холодильники у нас подключены последовательно. Это фактически является одним контуром последовательно, то есть из в начале большого трубки выходят в маленький и дальше идет на основной большой холодильник. Основной большой холодильник там стоит на самом верху на 12 кВт, его предостаточно для данной колонны. Отмеряем мы по 30 секунд, потом умножаем на 2 и на 60 минут умножаем, получаем количество продукта, получаемого в час. Так, сейчас у нас 140 мл, от 150 и минус 2 черточки получается 140 миллилитров. 16,8 литров в час. Сейчас у нас происходит скорость отбора спирта на респирационной колонии. Спиртуозность у нас здесь сейчас плавает в районе 97 с половиной, но сейчас мы показания все делаем более точнее будем делать. Есть у нас такой вот большой спиртометр, в принципе остальное мы будем подавать все образцы в лаборатории, там уже нам точно скажут, сколько у нас, какие примеси и вообще какое качество продукта. Но на данном этапе колонны мы очень довольны. Колонна идет стабильно работает, с хорошей производительностью. На ваших экранах прошло совсем немного времени, но мы работаем с колонной уже больше двух с половиной часов. Мы мощность понижали, повышали, мы делали разное количество отборов по скорости. Мы можем подвести итоги, сказать как и на что способна данная колонна. Данная колонна себя прекрасно ведет со скоростью отбора 15 литров в час. Это на мощности 11 киловатт. Если мы будем повышать скорость отбора, скажем, до 16-18 литров, то температура в колонне у нас начинает возрасти. Качество спирта у нас отбора начинают ухудшаться. Поэтому будем позиционировать колонну со скоростью отбора до 15 литров в час. В принципе, у нас уже погон заканчивается, поэтому нам с данными показаниями достаточно тяжело уже справляться, потому что температура все равно уже у нас подходит... К отбору хвостовых частей высота колонны еще расскажу которая сейчас у нас стоит она составляет 3 600 3 метра шестьсот насадочная часть у нас составляет в районе где-то 2 900 ну практически 3 метра то же самое Колонна у нас установлена на крестообразной подставке Данная колонна достаточно высокая, я ее все же рекомендую крепить еще одним каким-то соединением уже на, кверху к стене, если есть такая возможность. Но в принципе колонна стоит достаточно устойчиво, она никуда не наклоняется в процессе работы. Если мы ее не будем там толкать пеналь, то в принципе колонна достаточно хорошо закреплена и на данной подставке. Все вопросы, которые у вас будут возникать в процессе просмотра данного видео, вы можете легко написать внизу под видео. Либо писать в офис компании На этом мы обзор сейчас уже заканчиваем Потому что все остальное вы уже видели Здесь единственное что изменилось Это только вот эта замечательная колонна Которая родилась на нашем производстве Данная колонна, я еще хочу раз повторить Что она подает 15 литров в час Колонна 4 дюйма на 11 киловаттах Сейчас оборудование будет у нас Подключаться, разбираться Мыть мы его также будем И после чего будем упаковывать его И отправлять уже заказчику на этом я видео заканчиваю. Всем пока!